Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы 12 апреля на уровне 1.2298. А по паре британский фунт-американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.4375 и далее движение на 7531. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях 16 апреля уровень 4232. По паре американский доллар, канадский доллар на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению это движение в область 1.2450. Ну а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, на уровне 1.2580. Если пара сможет закрепиться выше данного значения, то вероятность восходящего движения, начало восходящего движения уже будет иметь приоритет с целями роста до 1.2633 и 1.2830 соответственно. А по паре американский доллар японская иена. Общее направление также пока остается восходящим. Цели роста это движение в область 107.79 и далее на 108.59, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях. А прошлой недели это отметка 106.65. Мы видим сформированный более похожий формация на боковик, поэтому общее направление остается восходящим, но пара американский доллар и японская иена уже вторую неделю торгуется в рамках узкого диапазона с диапазоном порядка 100%. А по паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция восходящая также на текущий момент сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше уровня 78.11, максимум, который был зафиксирован 13 апреля, и движение далее по направлению 78.89. А ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях 16 апреля – это уровень 77.51. Если австралиец сможет закрепиться ниже данного значения, то вероятно начало нисходящего движения с целями снижения до 76.40. 46. А по паре еврофунт на текущем момент тенденция нисходящая также сохраняется. Цели по снижению – это уход ниже минимальной значения вчерашнего дня и движение по направлению 85-86. В том случае, если еврофунт сможет закрепиться выше максимум 16 апреля, это область 86-69, то вероятно, начало восходящего движения с целями роста до 87-47 и 88-33 соответственно. А по золоту общее направление также сейчас остается восходящим, цели роста это движение в область 1364 доллара за тройскую унцию а ближайший разворотный уровень пока оставляем на прежних значениях это область 1331 доллар за тройскую унцию а нефть марки бренд вчера подходила к области поддержки на уровне 71 доллар за баррель нефти марки Brent. Уйти ниже данного уровня мы не смогли. Соответственно, тенденция восходящая у нас остается также в приоритете. Но ну, сегодня мы видим уже торговлю выше максимальной значения вчерашнего дня. А ближайшие цели роста это уход выше уровня 72.63 и движение по направлению 73.59. А данный восходящий сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальной значения прошлой торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 71 а доллар 18 71.18. А по индексу DAX тенденция восходящая также у нас сохраняется. Ближайшие цели роста это движение в область 12646 и 12916. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме, который был зафиксирован 16 апреля. Это область 12 375. А по биткоину общее направление восходящее у нас также сохраняется. Цель роста это уход выше максимальных значений этой торговой недели выше уровня 8500 долларов за один биткоин. и далее движение по направлению 9 300 и 10 тысяч соответственно. А ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на уровне 7 785 долларов за один биткоин. Пока мы торгуемся выше данного уровня, основная тенденция в рамках часового и среднесрочного таймфрейма остается восходящая.